Да, это тот самый момент, когда ты готовишься и ждешь что-то новое, что поселится у тебя в телефоне на долгое время. Новые эмоции, новый опыт и, конечно же, будущее будущие рофлокатки с друзьями уже тут. Всего лишь нужно нажать одну кнопку. пошел на. <свист> эй, эй, хороший, это не дело ни хрена. Конечно, до выхода Warzone все же время как бы есть, может быть, что-то да и изменится, но я все равно на всякий пожарный расскажу, как несколькими способами скачать игру на Android или iOS, как на Изи можно донатить в игру и почему в Warzone Mobile можно будет играть без VPN. Интересно? Ну тогда здорово, мужские мужчины! Первым делом отправь этот материал своему корешу, деду, собаке, попугаю, в общем всем тем, у кого возникли проблемы с предрегистрацией. Бывает такое, что у некоторых ребят она открыта и все получается на изи. А бывает и наоборот. Давайте разберем Android девайсы. Есть очень много способов оформить предрегистрацию. Начнем с классического стопроцентного в варианта. В общем, скачивай какой-нибудь бесплатный VPN в Play Market, подрубай любой VPN еще понравившейся страны, после чего переходи обратно в Play Market, жми вот сюда на профиль, затем тыкай на вкладку Добавить аккаунт. Придется немного подождать, так как у нас VPN включен. Ну а пока ждешь, можешь на данный киноканал подписаться, чтобы все успешно прошло. Далее создать аккаунт для себя, конечно же. Под том вводи имя, фамилию, после чего вводи дату рождения. Если тебе меньше 18 лет и ты это смотришь, то лучше немножко приукрась свой возраст и накинь парочку-троечку лишних годиков для регистрации. Смекаешь? Выбирай email или придумывай свой, создавай пароль и вот на моменте с добавлением телефона в аккаунт жми кнопку «Пропустить». Жми потом «Далее», принимая соглашение, всю вот эту херню и жди, когда тебя закинет в магазин. Ну а дальше вводи в поиски Warzone Mobile и кайфуй от того, что ты оформил предрегистрацию. Ты большой молодец, не забудь теперь выключить VPN. Второй способ тоже для Android пацанов. Его я обнаружил чисто случайно и он работает даже на аккаунтах, где закрыта предрегистрация на Warzone Mobile. Желательно воспользоваться компьютером, либо же веб-версией браузера на вашем сотике. Я же покажу этот способ на компе. В общем, в поиске браузера вбиваем Warzone Mobile. Ищем сайт Google Play с игрой и жмем. Нажмите вот сюда и проверьте, со своей воли профиля вы просматриваете страницу, то есть почта та или не та. Если так, то жмите кнопку «Зарегистрироваться». По факту ваш аккаунт уже оформил предрегистрацию, но если вы зайдете в приложение с телефона, в этот, короче, Google Play, то там будет такая же картина с блоком. Что же делать? Опять тут нам понадобится VPN. Включаете его и проверяете состояние предрегистрации. У вас все должно получиться. Данным способом можно помогать своим друзьям, если у них возникают какие-то проблемы с первым вариантом. Важно понимать, господа, что когда игра выйдет, нужно будет включить VPN, чтобы ее скачать, если вы ее второй способ. Кстати, еще можно скачать такое приложение, как TapTap, ищите его в интернетах ваших там. И в нем без труда вы сможете найти Warzone и также установить если не хотите париться с предыдущими двумя вариантами. Теперь давайте обратим внимание на яблочных парней и поможем им в решении данного вопроса. Итак, переходим в настройки, нажимаем на свой профиль iCloud, после чего тыкаем на контент и покупки, посмотреть, жмем на пункт страна и регион, изменить страну или регион. Можно выбрать на любой вкус страну, но я же заряжу Казахстан. Принимаем условия. В способе оплаты ставим галку вот здесь. Заполняем по дефолту им фамилия и дальше можете все в свободной форме заполнять или скопируйте все, как у меня и не парьтесь. Номер, если что, я рандомный зарядил. Заполнили, но это еще не все. Теперь идем в App Store, нажимаем вот сюда, тыкаем на профиль и опять выбираем пункт «Страна и регион». По сути, повторяем те же действия только для приложения App Store. Желательно вводить такие же данные, как и в первом шаге. Я только номер рандомный опять введу, так как его тут особо не проверяют. Жмем далее и наконец-то. В App Store у нас появляется возможность оформить предрегистрацию и загрузку Warzone Mobile этот способ хорош тем, что не нужно подрубать VPN, и все делается максимально быстро. Единственное, если вы захотите поставить другую страну, например, Германию или Америку, то вам нужно будет гуглить города и их индексы, ну и формат номеров, которые есть в этих странах. Есть еще один способ для оформления такой движухи, но думаю, его показывать нет смысла, так как потребуется создать новый профиль iCloud другой страны. Первый вариант у вас. Вас и так должен прокатить. Ну а если нет, то создавайте новый профиль какого-нибудь опять же Казахстана и также все делайте. Ну что, а теперь переходим к самому сладенькому. Как донатить в будущую игру, если она была закрыта в регионе? Так, перед этим лайфхаком я хотел бы сказать, что прямо сейчас в моем телеграм-канале идет совместный конкурс с Серегой из сервиса CP донат на 5 боевых пропусков. После того, как ознакомишься полностью с данным материалом, переходи по ссылке в описании, читай правила нашего ивента, ну и, конечно же, принимай участие. Я тебе чуть позже еще об этом напомню Так что не переживай, смотри дальше Итак, господа, сразу хочу предупредить Что для этого способа нам понадобится Компухтер, но буквально один раз Если у вас с этим проблема То можете попросить вашего кореша В этом вопросе подсобить В общем, что делаем? Создаем новый Steam аккаунт. Страну указываем Казахстан. Свой логин и пароль Обязательно где-нибудь запишите нам Не надо его забывать, он уж пригодится Конечно же. Вторым шагом Создаем Kiwi кошелек. Думаю как это делать, объяснять не надо. У вас это и так все, в общем, интуитивно получится. После того, как вы создали кошелек, нужно с компа или с телефона открыть новый счет в тенге. После этого положите на свой кошелек какую-нибудь денежку, например, рублей 100. Потом в поиске набирайте Steam, выбирайте Steam Казахстан. В это поле вводите свой логин от нового созданного вами Стима и закидываете денежку. Этот пункт обязательный, так как если не отправите казахстанскую валюту на аккаунт через новые, короче, ак, вы не сможете проводить будущие операции. Если вы еще не понимаете, при чем тут Steam и мобильный Warzone, то погодите еще немножко, развязка уже близка. Проверяйте, пришли ли деньги на новый Steam аккаунт. У вас должна поменяться валюта в тенге. В Steam же вбивайте в поиски Warzone 2. У меня вы видите фрагмент, как я МВ2 себе закидываю. Но это ладно, это немножечко к делу не относится. Но фишка в том, что все работает. Короче, закидывайте к себе в профиль Warzone 2. И вот тут желательно, чтобы вы или ваш кореш скачал все-таки Warzone 2 на ПК и один раз его запустил. Это нужно для того, чтобы в самой игре появился ваш аккаунт. Дело в том, что MV2, Warzone 2 и мобильный Warzone будут иметь один общий игровой опыт и один общий боевой пропуск с незначительными различиями. Проще говоря, все, что вы покупаете здесь, отразится в мобильной версии и наоборот. Тут те же самые сипишки, как в мобильной колде. Донатить вам каждый раз с компании придется. Зайти в игру нужно только, чтобы появился аккаунт. Теперь нужно скачать официальное приложение Steam с Google Play или App Store, после чего в нем зайдите в свою учетку и в поиске напишите Warzone. Ищите пункт Buy Call of Duty Points и тут уже смотрите, сколько cp нужно на аккаунт. Пополняйте новый Steam, также через Kiwi и все, донат в игре будет. Главное, не забудьте связать свои все вот эти аккаунты, когда Warzone выйдет. Но я думаю, в самой игре мобильной такая возможность появится. Хочу дополнить, господа. Возможно, валюта будет зачисляться только на ПК-версию игры, если вы это все делаете через Steam. А на мобильке ничего не придет, так как платформы разные. Но зато вы смело можете покупать боевой пропуск в этом же Steam, ибо сами вещи и скины в играх будут общие. Во всяком случае, нам все станет известно на релизе. Ну а теперь инфа подумать, так сказать. Десерт. Activision Blizzard – это американская холдинговая компания по производству видеоигр. У нее есть очень много интеллектуальных прав, но сейчас нас больше всего интересуют Call of Duty и Diablo. Почему, собственно, Diablo? Не так давно состоялся релиз мобильной игры Diablo Immortal. Конечно же нельзя было скачать, если у вас аккаунт российский. Но если вы проведете манипуляции со смены региона, как в начале выпуска было, то все конечно же получится и игру на телефон вы установите, причем сейчас я ее загружаю со своего Wi-Fi, VPN отключен, но у меня как бы iOS платформа. Это прикольно, но нас интересует не это. В отличие от конторы как Electronic Arts с их мобильным Apex, мы в него сможем поиграть только со включенным VPN в Diablo Immortal и без VPN можно залететь. Вопрос в том, как его скачать, но вы это уже знаете. Еще раз напомню, Activision Blizzard владеют интеллектуальной собственностью франшиз Колды и Diablo. Поэтому осмелюсь сказать, что в Warzone Mobile можно будет играть без VPN с нормальным пингом. Точно так же, как и я сейчас в Diablo Immortal. Не все, конечно, это знают, но, надеюсь, именно с твоей помощью, об этом узнают многие. Для этого тебе нужно подписаться на канал, поставить кулакич, написать, ждешь ли ты варзон или нет, и, конечно же, отправить данный материал своим друзьям, чтобы они знали, как действовать. А еще, поучаствуй в нашем совместном конкурсе на 5 боевых пропусков Серега Серегой, ссылочку на конкурс я оставлю в описании, так что все. Короче, все, инфу я тебе дал, друзьям отправляй, рад был для тебя стараться, это был Огнянский, все только начинается.